Всем привет! Это видео о том, как войти в среду восстановления Windows 10 и какие возможности данная среда нам предоставляет. Среда восстановления – это средство, которое позволяет устранить основные причины проблем загрузкой операционной системы, сделать сброс системы, восстановить Windows точки восстановления или образа системы, запустить команду из строку и так далее. Войти в данную среду можно несколькими способами. Первый способ это войти с самой среды Windows. Для этого зайдите в параметры, обновление и безопасность, восстановление и в разделе особые варианты загрузки нажмите на кнопку перезагрузить сейчас. Второй способ это в окне ввода пароля нажмите на кнопку питания и, зажав клавишу Shift, нажмите на перезагрузка. Первый и второй способы актуальны только в том случае, если вы можете войти в систему. Если же вы не можете войти в Windows из-за какой-либо ошибки или сбоя, то нужно использовать следующие способы. Третий способ – войти в среду восстановления, используя диск восстановления. В моем предыдущем видео под названием «Как сбросить Windows 8 или 10, если компьютер не загружается», я рассказывал, как создать диск восстановления. Ссылка на данное видео будет в описании. После создания перезагрузите компьютер и поставьте загрузку с флешки в BIOS или UEFI. Как это сделать, также смотрите в моем видео под названием «Как войти в BIOS или UEFI», ссылка будет в описании. После очередной перезагрузки запустится среда восстановления. Четвертый способ – войти в среду восстановления используя загрузочный диск или флешку. Подробную информацию, как ее создать, вы сможете найти в моем предыдущем видео под названием «Создание загрузочной флешки», ссылка будет в описании. После этого также поставьте загрузку с диска или флешки в BIOS или UEFI. После загрузки выбираем нужный нам язык и раскладку клавиатуры. Нажимаем «Далее». И в следующем окне нажимаем «Восстановление системы». И пятый способ. После трех неудачных запусков системы, среда восстановления запустится автоматически. То есть, если система не загружается по причине какого-то сбоя или ошибки, то после трех таких запусков будет автоматически запущена среда восстановления. Итак, какие же функции доступны в среде восстановления? В первом окне вы можете нажать на кнопку «Продолжить», то есть будет произведен вход и использование Windows. Можете выключить компьютер или нажать на кнопку «Поиски устранения неисправностей», то есть перейти непосредственно к главным функциям среды восстановления. Первая функция – это сброс компьютера к исходному состоянию. Более подробная информация об этом описана в моем видео под названием «Как сбросить Windows 8 или 10, если компьютер не загружается». Кликнув на дополнительные параметры, можно увидеть список всех дополнительных функций, которые доступны в среде восстановления. Восстановление системы с точки восстановления, восстановление Windows с помощью файла образа системы, восстановление при загрузке, запустить команду и строку и вернуться к предыдущей сборке. Все эти функции мы рассматривали в предыдущих видео. Ссылки будут в описании. Кликнув на параметры загрузки, можно загрузить Windows в безопасном режиме, включить видеорежим с низким разрешением, отключить обязательную проверку подписи драйверов и другие функции. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Будем рады ответить на любые вопросы в комментариях. Всем спасибо за внимание. Удачи!